И в данной ситуации сегодня обзор на бесплатные игры в Epic Games. Это получается вот этот. Она будет действовать до 29 -го, -го, Поэтому, сегодня решил обзорчик записать на вот эту игру. И еще одна будет игра, как бы. Смотрите. Ну вот, тут тоже будет бесплатно да, то есть, 2020-го, так, 29-го, там, короче, дата выхода, вот она, недавно вышла, обнова. Изначально выпуск, конечно, 2020-го, если хотите, поиграйте даже так, для вас. Я записал вот это вот, то, что бесплатно сейчас, только две игры в Epic Games.